Только давайте объясните, что значит «запрограммировать», потому что у нас к этому слову определенное отношение. Объясню, потому что мне так легче объяснять. как бы вот. Смотрите, модуль несет определенную уже программу. Ну, Допустим, модуль «Космос». Он запрограммирован ученым на оздоровление сердечно-сосудистой системы. Но вся эта прелесть в том, что когда человек настраивается на этот синтезатор, он своей мыслью, своей мысленной посылкой или словом, можно даже произносить слов, он дополняет эту программу своим пожеланием. Он может сказать, ну пусть у меня пятка пройдет, боль пройдет, пятки влияет. И проходит. Вот это называется допрограммирование синтезатора. Даже не программирование, а допрограммирование. То есть к той программе, которая уже на нем находится. То есть я еще добавляю. Это помните, как смешной есть, картинка есть, когда мне в мою миску сосиску, там, сардинку. Есть такое фото смешное, по интернету ходит. Так и тут. То есть не только сердечно-сосудистую систему этот модуль может оздоравливать. Вы можете дать ему задание устранить какие-то другие проблемы у себя. Это называется дополнительное программирование или допрограммирование синтезатора. Это функция предусмотренного синтезатора. Можно ли с модулями работать со страхами? Ну, пока этот страх не будет преодолен, я бы советовала так. Взять модуль воля. Кстати, в этом комплекте есть модуль воли? Да. Вот, замечательно. Этот один модуль взять, настроиться на него, напротив себя расположить. И начать его просить. Я хочу избавиться от страха. Я мужественный, я бесстрашный. Я есть им свет, сила, воля, мощь, мудрость, любовь, бесстрашие, мужество, абсолютное здоровье, абсолютное бессмертие, бесстрашие. Повсюду я И раз-двенадцать читать. Пусть это будет каждый день. Через несколько дней человек скажет, да я никого не боюсь, пусть только подойду. То есть он не будет ничего бояться после этого. Синтезатор воля, он очень хорошо волевой фактор. Ведь волевой фактор ⁇ это тоже функция разума нашего. Это разум создал тоже. Разум сам волей обладает мощно. И для сознания тоже создал вот эту функцию дополнительную воли. Это как раз тело астральное наше. Астральное ⁇ это центр чувств, эмоций, воли. Некоторые даже учителя с высших планов иногда говорят, чтобы поднакачать вот, это, вот, вот эту функцию, еще дополнительную себя, иногда идут на воплощение. Для этого. Вот. Поэтому центр воли, вот этот модуль воли, пожалуйста, экспериментируйте, не бойтесь. И главное, не бегите к экстрасенсу, сразу модули. Вот у меня был ожог руки, я как-то рассказывала Василию, прям кипяток, крутой кипяток кипящий. Я задумалась, я же могу что-то делать и писать сразу одновременно. И не побереглась рукой туда. Рука выдернула ее, конечно, я установку тебе мышления не делала, что я не чувствую эту воду горячую. Ожог сразу, она малиновая стала. Я сразу под холодную воду хватаю синтезатор, начинаю работать, и все. Через пол, где-то через два часа, да, пришли мои друзья, никто не мог определить, какая рука была большой. Это же разве не впечатляет? Это очень сильно впечатляет. я Шакайка говорил, что модуль, синтезатор, мною рассчитан, это и есть ваш домашний экстрасенс. Кстати, я вам говорю, те же сенсы, те же целители, все модулями пользуются. Китайцы молодцы, японцы, вот обожаю их. Они сейчас нам продают с вами на ракушечнике э, белье лечебное полностью за общем заряженное на наших синтезаторах в прошу ли там написано можно заряжать этой энергия синтеза белье вот можно заряжать кремы там написано э, всякие настой настойки МАЗИ, пожалуйста. Они сразу это делают. Я вчера вот вышла с сайта японца одного, он прямо включает нашу литературу, то, что в России вот такие открытия, допустим, сделаны, и они этим пользуются уже. Но мы-то с вами, это наша Родина, наш ученый, который здесь для нас создал. Мы-то чего там смотрим? Мы почему теряем время с вами? Я сегодня абсолютно с полной верой вам говорю, что это работает что это проверено. Ну вот я перед вами сижу, бывший труп, я же вам говорила, у меня разлагалось тело, трупные пятна, я умирала, все. Уходила туда, это три раза я уходила в этот тоннель. Потом меня вернули все-таки, назад приказ был. Вот, и пожалуйста, и я продолжаю, хотя мне мои нейрохирурги говорят: только операция, я сказала, не буду оперироваться И не стала оперироваться, учитель, кстати, посоветовал. И идет восстановление, оно продолжается. Я же чувствую, что оно продолжается восстановление. Сколько лет для этого еще понадобится, может быть? Еще несколько лет, но ну. я же хожу, я же двигаюсь, пусть с ограничениями, но я же хожу, двигаюсь. Я работаю интеллектуально, я пишу философию, я пишу статьи, я пишу поэмы там и прочее, прочее. Они говорят, Надежда Юрьевна, нейрохирурги, говорят, на вас можно защищать не одну диссертацию. Я говорю, защищайте, я вам помогу. Я вам специально, откровенно, ни у чего не утаивая, рассказываю свой личный опыт и опыт некоторый опыт с другими пациентами. Конечно, вот такие знания огромные, полученные за эти годы, очень трудно вам вот в одной встрече рассказать, но ну, я считаю, что достаточно для того, чтобы вас убедить, что действительно у бабушкины сознание на месте и что действительно она нам дело предлагает. Ничего не надо бояться в жизни. Я была в Москве, у меня одна врач там из Циетла задает вопрос, Надежда Юдна, а вы ничего не боитесь? Я, говорю, я как раз от этого полностью избавилась. Чем ползать по земле червьем, я лучше буду летать. И я летаю до сих пор. Я вот вам все-таки перешлю эту поэму «Орфея Вредика». Очень лечебно-оздоровительная поэма. Я всем рекомендую ее прослушать. Учит любви человека, раскрывает сердце, чакры сердечные. Хочу мы обязательно его выставим в сообществе немножко попозже. Да. Так, и еще, Надежда Юрьевна, значит, э, вот после общения с вами, как вы, вернее, р, рассказывали, когда вы зуб да, лечили, да, как воз, да. воздействовало. Наверное, после общения с вами вот у нас родилась идея, значит, набрать такую экспериментальную группу, э, значит, протестировать, продиагностировать состояние человека на сегодняшний день и месяц по заниматься с модулями ну раз в неделю будем собираться там по скайпу обсуждать часик примерно и через месяц посмотреть на результаты так как вы видите само тестирование диагностировано ну, я предлагаю если вы можете например по фотографии этого человека что-то конкретно сказать или же сам человек напишет, вот у него сегодня. Честно. Да, честно напишет. Он даже нам не будет говорить. Это лучше, потому что если я начну по фотографии, я могу посмотреть. Это а было неплохо. Это не, не нам фотографии. Не для риск. себя. Для себя вы можете тоже. Но если да. я начну ходить по самому человеку, я вам расскажу один случай. Тут я одну диагностировала в КСК, у нас тут женщина была. Надежда говорит, посмотрите мою матку. Я, я ее предупредила, я посмотрю. Но когда тебе будет колбасить, пожалуйста, не жалуйся. Потому что я посмотрела, диагноз поставила правильно, все, она побежала, да, подтвердился диагноз. Но она говорит, три дня у меня температура была под 40, я говорит, понимала, звонила мне, я говорю, терпи, не надо ничего принимать, и жара понижающей не принимай. И вот на сегодняшний день она здоровый человека. Что? Потому что я уже, я не хвастаюсь этим, это каждого человека ждет, кто будет заниматься на синтезе. Просто действительно, человек становится уже сам синтезатором, смотрит, общается. Понятно. В таком случае мы просто участника группы предупредим, если вот они захотят протестироваться у вас, то их может ожидать такая ситуация. Да? Чистка, ну, чистка, просто чистка. чистка. Да. Конечно, естественно. А, потому что... ну, тогда предупредим. А так пусть они сами напишут свое состояние, четко выпишут. Честно. Да, да, Никто а это, не никуда и не уйдет, это останется между нами. Там надо это, Тем более, вот, ну. Сделайте так, чтобы это на интернет не вывалилась вся эта информация. Они могут фамилию не называть. Давайте, наверное, так, имя и все, достаточно имя. В космосе в основном именами пользуются. Не фамилиями, не отчествами, никакими. Просто им. Ага. ага. Вот такая там Наташа и вот такие-то проблемы. У меня такой-то диагноз. Вот мне сейчас одна женщина писала, говорит, а какой диагноз ставит вам и ребенку. Ребенка уже 35 лет, ДЦП. Я ей говорю: давайте мне фотографию ребенка вашего о, первой группы инвалидности. Вот. И э, напишите конкретно, как звучит диагноз. Вот. И все, я потом э, распечатаю эти модули, она еще их не распечатала, я скажу, что делать. То есть до цепи, ну я же помните, случай вам рассказывала, да, с ножками, да. значит, можно и этого человека. Жалко, что, конечно, нас сейчас э, Шакаева забрали, и нас сейчас не так много участников, кто непосредственно учился у Шакаева, но ничего, мы, мы готовы делиться своим опытом рассказывать, помогать не не не сможем сами, спросим у выше, они всегда отвечают. Mm -hmm. И еще mm -hmm. один вопрос я хочу подчеркнуть, если mm -hmm. я пользуюсь молитвами, там мантрами, какими-то, oh, какими о, это хорошо, нам говорили. упражнениями. Если я слушаю музыку целительского плана. Значит, если я настроюсь на модуль Шакаева, определенный, который мне нравится, командой, от, получается эффект от этих занятий будет гораздо да. выше. выше и да. быстрее. Вот, вот. вот это обязательно надо подчеркнуть. Вот. Вот. Почему мы говорим, что при любом методе используйте... Вот, э мы проводили эксперименты со спортсменами, на 50% их функциональной способности возрастали, они быстрее бежали, у них лучше все биохимические процессы в организме протекали. Все. То есть, пожалуйста, если зарядку по утрам делает кто-то, йогой занимается, модуль под коврик положите, возрождение, например. Вот. И дайте ему задание, подача энергии. Так этот йог или этот спортсмен, он бежит, он не устает. У меня со мной случай смешной был. Мы ходили в ущелье, это несколько лет назад, до травмы моей. Вот. А я плохо вообще, не любитель ходить по горам, но я так устала и в хвосте у всех плетусь. Я и человек у нас был. Вот. А потом я вдруг вспоминаю про свои возлюбленные модули, думаю, а почему я на них не настроилась? Они у меня там дома, планшеты там. Я настроилась, чувствую прилив сил, всех обгоняю, впереди иду. Потом они меня догоняют, говорят, Юлина, ты никак модули подключила, я говорю, конечно. Вот ты какая умная, говорят. То есть, я даже чувствую, когда вот я иду, устала и все. Или вот зашла в магазине, там же, знаете, как обсасывают -то хорошо энергоинформационно. Вот сразу же металлический привкус во рту. То есть в автомате мои модули со мной уже работают. Они постоянно защищают, подпитывают дополнительно. Они даже, даже я иногда не вспомню, но уже чувствую, по металлическому привкусу во рту я чувствую, что они подключились. Потому что я уже очень много лет с ними работаю. То есть мы таких людей, которые уже несколько лет работают, мы их называем операторы синтеза. Вот. То есть этот человек становится буквально через год, вот сейчас 6-8 месяцев будет формироваться энергоинформационная защита, после которой этого человека опасно убивать и опасно ему больно делать, как у меня было, помните, со стоматологом. Это хорошо, что они с добрых побуждений ко мне подошли, лечили зуб, да, все это им пошло на пользу. Вот. А если человек захочет кто-то убить, то я ему не завидую. То есть он умрет рядом тоже. Может быть, убить-то убьет, но и сам упадет. У нас же энергоинформационный обмен. Зло совершил, зло и злое получишь. Но усиленное, миллионы раз. Интересный случай, если вот я сейчас расскажу, женщина, я делала ей коррекцию, она была беременна. У нее было четыре месяца беременности. Вот, и она говорит, что вот не знаю, посмотрела ось везде у нее все чакры забиты, пришло чистить ее, все почистила. Она несколько сеансов приняла, сама начала дальше работать. Я ей делаю сегодня коррекцию, через два дня она прибегает вот с такими глазами, я говорю что такое, я говорю ты узнаешь, кто тебе это сделал? Она прибегает, говорит захожу к свекрови, она говорит лежит в лежку, ее говорит, колбасит, не по детски говорит, температура под 40. я говорю ну вот ты узнала, кто тебе это делал. Но она выжила, свекрой выжила. Я говорю, что выжить-то выживи, потому что она не убила совсем. Ну, мы сразу ей сказали, что у вас будет мальчик. Мальчишка шикарный родился, очень хороший родник. И тоже сразу способности. То есть мы с беременными очень осторожно работаем. Там прям по минуткам, 2-3 минутки. Потому что новорожденных детей, особенно если они находятся внутриутробно, сам космос защищает. Но когда по жизненным показаниям почки отказывают женщины, или вот такая вот ситуация, как у этой женщины, в народе это порчей называлось, мы называем энергоинформационным повреждением, очень сильным, четвертой степени. Вот как только ее освободили, ребенок стал хорошо развиваться, и все. но ну, свекрови досталось, конечно, она осталась жива, но я сказала единственное, что она больше не сможет вредить. Если вы хотите нейтрализовать человека, чернокнижника, который вам вредит, Смотрите ему модуль вечность, все, больше ничего не надо делать, он больше никогда не сможет ничего делать, вечность будет блокировать его. Я однажды ехала в пригородном нашем поезде, села напротив меня женщина, я чувствую от нее какие-то излучения, на нее смотрю. Она мне говорит, Надежда Юлиевна, я говорю, да, вы меня знаете, а вас, говорит, мы все знаем, и ваше отчество, где родились, где крестились. Я говорю, а кто вы такая? Ну вот она чернокнижничка, чернокнижник, занимается этими всеми делами, я ее, кажется, наверное, все-таки убедила прекратить этим заниматься. Кстати, вот повесть «Ведьма», я вам ее пришлю всем, вот, там как раз о женщине, которая была потомственная, чернокнижница, вот, и как она в конце пути осветлилась. Как раз вот эта, ну, повесть всем нравится очень, у меня вот сейчас продолжение печатает ее. Это трилогия для женщин о любви, там очень хорошо сказано, стихи там есть, вот, пришлю обязательно, да проверю. <как> вот. Хорошо, и тогда еще вот такой вопрос уточняющий. Значит, как настроиться на модуль, и как его, вот, ключевая фраза, может, какая-то запуск. Достаточно вот расположить его напротив себя, ну, вот начинающий так будет вот, сначала, напротив себя, просмотреть его, вступить с ним в контакт. Люди чувствуют чувствительные, вот, более сенсорно чувствительные такие, как экстрасенсы, они сразу чувствуют. Вот наши все экстрасенсы сразу приняли модуль. Их не надо было убеждать, уговаривать. Вот. Если ничего даже не чувствуете от модулей, все равно посмотрите, просто настройтесь на них и, и выложите. Значит, первая ключевая фраза, я всем советую сразу же, энергоинформационной защиты всего моего организма. И потом исполнение программы модулей. Если что-то хочется еще добавить от себя, ну там про, про пятку я помните говорила, что вот это, что прошло. Вы можете также сказать, что вот моему сыну надо помочь, дочери тут же одновременно. Вы допрограммируете синтезатор. И все, а потом просто медитируете, слушайте музыку. Не надо все время это повторять. Мне одна женщина в Москве говорит, я все время повторял, всю ночь не спала, ваши модули меня не усыпили. Говорю, зачем все время повторять? Вы один раз скажите, через 30, скажите вот через 30 минут я хочу уснуть. У меня у самой так было. Однажды очень сильно я почувствовала модулем, дала задание, значит, через 30 минут я должна уснуть. Я увлеклась написанием поэмы, и через 30 минут мне пришлось лечь спать, потому что бесполезно, засыпаю прямо на тетради. То есть не надо все время это долдонить, один раз сказать синтезатор, вот у меня бабушки старенькие, так они вообще их нацеловывают, эти модули. Они говорят, как живые, они их чувствуют. То есть действительно, это живая субстанция информационная, все живое. Информация это тоже живое информация, энергия живая, энергия. Если вы подойдете к розетке и обратитесь к электричеству, что вот я тебя люблю, вот часто меня никак не ударишь, потому что я тебя так люблю, но только по настоящему люблю, не просто на слова. Вот никакое электричество с вами не справится, не может вас ударить, вы будете наоборот о -о -о кейф испытывать от этого электричества. Я вам точно говорю, наше сознание это мощь, это сила, тем более синтезатор это все усиливает, суперэволюционирует миллиарды раз усиливает вашу мощь. Мы с суперэволюционными модулями работаем с учителями на пространстве. Вот так, маленький секрет. Мы их всех подключаем, работаем. И у них есть. Космос давно имеет эти синтезаторы. То есть наиболее развитые цивилизации они давно синтезаторы имеют. Вот. Но они уже сами как синтезаторы, конечно. Ведь модули он только в начале, чтобы человек раскрыл свое сознание, чтобы он сам понял, что он есть ходячая мысль на Земле и сила, Потом уже синтезатор, он, в принципе, ему уже не нужен. Я только в начале пути. Там в я описала. А потом, но я все равно их очень люблю, синтезаторы свои. И вот однажды просыпаюсь, у меня там много в комнате синтезаторов. И светится комната вся ярким, сияющим, таким голубым огнем. Я поняла, что это они работают. То есть между собой у них тоже идет общение. Они в единую систему объединены, все синтезаторы на планете. И с космосом тоже одновременно. Так что доверьтесь, не пугайтесь, не бойтесь. Вот, эти синтезаторы полностью рассчитаны для эволюции, для совершенства, для блага человеку. Вот. поэтому 100%. Ой, чувствую, 300%. 300%. Нет, у меня, кстати, вот поднялся такой вопрос. Не происходит ли съем энергии человека через модуль, и куда она уходит? нет, не происходит не будет, э, не будет это происходить, я же вам говорила что э, э, э, вначале он может искаженную энергию как бы забирать у человека, ее через свой штамп эволюционный пропускать и возвращать усиленную и увеличенную в десятки раз. я по себе это все чувствую, измеряли мы все так что пугаться не нужно он же должен, ведь сколько искаженной энергии в нас сидит и людям надо учиться любви, любви, и вот именно состраданию и абсолютно вот такому нейтральному состоянию. Даже учителя говорят, держите равновесие, остальное все мы за вас сделаем. Не ругаться, не ссориться. Вот зайти полюбить весь мир, и все в этом мире, и все. И этот человек очень быстро пойдет. Очень быстро. Синтезаторы только будут на первом этапе помогать им. Вот. И кто же, мы же с вами как? Я же там написала, мы никого не агитируем, но говорим, товарищ, это действенный механизм. Я вот сегодня, вчера посмотрела, походила по интернету, ведь везде вот наши книги о модулях все распространяются. Сейчас вот переведут, вот у меня появилась новая подруга, она, она на немецкий язык переведет, уже на английский почти перевели. ее здесь Наташа перевела из модуля. То есть вот это все, то есть мне сказано, первые, Синтезаторы просто людям вот подарить, просто отдать. А супер чуть позже, когда разрешено, сейчас Потому что кто-то, есть такие, которые, вот и знаете, что делают, свой матрас набивает синтезаторы, не спят на Ну, извините, мы же не едим весь день, да? То есть мы как-то питаемся по часам, вроде бы, да. и тут, как говорится, что слишком свиньи не едят. Моя бабушка. Только любила это говорить. Поэтому не надо, это жадность. Синтезатор сразу чувствует, что это жадность. Что за не здоровье. Да, а то не здоровье и вообще. Что марно, кто говорит, то а -а -а. Да. Ну а -а -а. тогда я суммирую. А -а -а. Значит, у нас в сообществе я выставил такой алгоритм действий. Значит, первое исцели себя, второе а -а -а. эволюционируй, расширяй сознание, третье повышай вибрации. Значит, можно сделать такой вывод, что модули синтезатора Шакаева полностью помогают человеку именно в этом, двигаться в этом направлении. Да. Исцелять себя, расширять рамки сознания и повышать свои вибрации. Да, точно, так оно и есть. Но вам пример живой это вот я. Я рассказала о себе что, что, что вот самое важное рассказала. Не утаиваем. Меня уже агитировать не надо, потому что я уже настолько вся в этом, живу этим, не знаю, что это то, что врачам, всем целителям, людям просто всем нужно. Вот. Эти люди потом поработают, подготовятся и понесут эти знания дальше. Что... На этой энергетике залетает НЛО, кстати. Почему, когда в зоне находятся НЛО, некоторые изыскатели их тоже так разбывает, лунаобразное лицо. Ну, читали вы, наверное, об этом. И Шакаев говорит, что они летают на этой. Учителя тоже подтвердили, что на этой энергии НЛО летает. Представляете, какая может? То есть энергия пространства, которая еще нам неизвестна, эфира как бы вот это. Когда человечество владеет этой энергией пространства, нам не нужны будут ни нефть, ни газ, ни уголь, мы не будем нашу планету портить. Ландшафт планеты. Что, потому что эта энергия, она как бы всеначальная. И она может трансформироваться именно в тот энергии, в вид, который мы хотим. Потому что она сознательна. Все энергии сознательны. Вот, так что. Понятно. Ага. Понятно. Хорошо, Надежда Юрьевна. Спасибо. Обстоятельно, обширно, четко, понятно. Очень рада, если бы была достаточно убедительна. Осталось только Проверяйте, проверяйте уже все. Как впечатляет, говорит, вехи расставлены, давайте, следуйте, это тот путь. Единственное, если на этом пути что-то появляться будет, нечто непонятное, сразу к нам будем отвечать, будем корректировать. Потому что будут некие силы, которые... Постарается вас препятствовать. Кому хочется дольных коров терять? Ну, вы меня поняли, да? Вот. И не бояться. Главное, не бояться. Давайте станем Жанной Д'Арк. вот, А мужчины рыцарями. Как там в среднем века рыцарство Не бояться. Главное, потому что страхи, они уже нас ограничивают. Они уже закрывают нас в развитии. Как только сказал, не могу, так не сможешь. Как только сказал, боюсь, значит, это и чего боишься. Все, мысль материальная. Я еще в таких случаях говорю, страх это всего лишь невидение. Мы не знаем, да. что с нами произойдет, и мы уже боимся этого. Ну а если доверять Вселенной, то вот прекрасно. Ну я считаю так, да, модули действительно работают, и они помогут быстро человеку эволюционировать. Я даже не сомневаюсь. Все. Я... На, этой, на этой ноте... Да, на этой оптимистической ноте, значит, закончим наш разговор.